Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео у нас на обзоре биржа Tidex. В общем, давайте посмотрим, что нам предлагает данная биржа. Сейчас, как вы уже знаете, много разных бирж начинает выпускать всяких бонусов, акций и аэродропов и тому подобное, всякой приколюхи, чтобы заманить к себе, скажем так, клиентов. Ну, соответственно также биржи по-разному по-своему удобные не думаю эта биржа для новичка вообще хорошо подойдет здесь также есть лаунч пады и очень хорошая новость о том что здесь у нас Тайдекс выпускает NFT футболки NFT футболки которые нам будут приносить бабки соответственно футболки будут продаваться только за токены Tidex через 5 дней 10 часов у нас там начинается вся эта движуха ссылочка будет в описании, обязательно зайдете, посмотрите, потому что отчет может поменяться, там пока я видео и тому подобное. В общем, ближе к делу. 15 июля стартует предпродажа NFT. Всего у нас 10 тысяч футболок. Из них 3000 уходят на пресейл со скидкой 25%. Соответственно, там разные картинки, скажем так, будут проиллюстрированы на футболках разные принты. Всего у нас 3000 со скидкой 23%. Я не знаю, как мы туда попадать будем, успеем мы туда или нет. Ну, ладно, будем стараться как-то попасть сюда. То, получается, NFT футболки можно будет купить только за токены Tidex. Поэтому мой совет приобрести заранее токены, потому что когда будет пресейл, я думаю, все будут покупать токены Tidex, и, соответственно, цена поскочит. Если с футболками не успеете, по крайней мере, сыграйте на разнице покупки и продажи данного токена. Скидка хорошая, 25%. процентов будет два вида, скажем так, футболок. Те, которые по 750 баксов, они у нас будут добывать только токены Tydex. И те, которые будут стоить 1250 долларов, они будут добывать не только токены Tydex. Соответственно, они смогут еще добывать нам вот такие вот монетки, как Vela, Stone, Waves, Ethereum, Bitcoin, USDT. Поэтому надо заранее подумать, что именно хотите, чтобы вам добывало. Или просто на токены Tidex, или более развернутую версию. Но опять же, это у нас всего лишь 3000 идут на пресейл. На мейнсейле 7000 уже без скидки 25% будет. И после этого всего, я думаю, когда эти все футболки, они как бы ограничены, больше не будут, всего 10 тысяч. Я думаю, спрос на эти футболки будет огромный. Если даже, думаю, купить сейчас там за 750 или за 1250, то, конечно, когда будут уже дорогие, скажем так, маркетплейс, на котором можно будет и футболки дальше перепродавать, цена очень-очень сильно взлетит. В общем, как-то так. А, еще, кстати, прикольная новость в планете футболок. Если вы успели приобрести футболку, вы можете заказать в любую точку мира. Вам, скажем так, привезут живой экземпляр. То есть вам придет футболка, качественная, с качественным принтом. Ну, в принципе, как бы мелочь, но бонус такой, ну приятно, по крайней мере. Выглядит уже интересно. Поэтому, это одна из главных новостей. А, так, ну что у нас по бирже тут. У нас, в принципе, все самые популярные монеты торгуются. Объем за сутки 230 миллионов. Как по мне, неплохо. И вот о чем я говорил о токене Тайдексе. Я думаю... Помимо того, что за него можно будет купить и NFT, я думаю, к нему еще прикрепят какие-нибудь дополнения, какие-нибудь еще моменты для использования данного токена. Цена у него маленькая. Если посмотреть за все время, цена у него в пике там была, я не помню, кажется. Короче, 85 центов где-то в пике у нас была цена. Соответственно, что? Сейчас 26 центов. Я думаю, стоит присмотреться и приобрести данный токен, потому что у него есть хороший потенциал. Ну, социальные сети все понятно, залетаем, смотрим инфу, обновления, всякие конкурсы, AirDoc и тому подобное. Залетайте в руки легу будут вопросы, вам там всегда помогут, всегда ответят, подскажут что-то. Ладно, ребята, короче, надо уходить и FTH, потому что я думаю, это хорошие будут бабки, нельзя их упускать. А на этом у меня все. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.